Всем добрый день. Продолжаем модернизировать ноутбук Toshiba Satellite A200-23U. Ну и это у нас третья заключительная часть по модернизации данного ноутбука. А модернизировать мы будем следующим образом. То есть мы заменим dvd привод на переходник. Ну и все-таки поставим этот жесткий диск в эти салазки так ну и приступаем к работе так это пока отложим переворачиваем ноутбук аккумулятор достаем как обычно чтобы не было никаких источников питания Так, и нам нужно достать привод. Привод достается следующим образом. То есть нужно открутить крышку памяти. И вот здесь вот содержится винт, благодаря которому держится этот привод. Так, ну, вот мы его достали. Так, ну, пока подвидим. Так, теперь достанем то, что у нас содержится здесь. А здесь у нас содержится декоративная панелька. Мы ее установим сюда. Так, ну и непосредственно сами салазки. Так, внутри салазок у нас находится ограничитель. Его мы тоже пока достанем. Так, и есть пара винтов, в которые мы установим вот этот жесткий диск, то есть интерфейс подключения IDE, что у CD-привода, что у салазок OctiBay, так называемый Candy. Так, ну и давайте сейчас, первым делом, установим жесткий диск это выкрутим винты Так, стоп, он не сел сюда, вот теперь сел. с одной стороны прикрутили, и то же самое делаем с другой стороны. Прикручиваем. Так, теперь нам нужно сюда поставить эту декоративную панельку которая стояла на старом DVD-приводе. Так, для этого нам понадобится скрепка или иголка, для того, чтобы открыть, не ломая. Так, и здесь есть 4 скрепляющих зацепа. И здесь, и сейчас пытаемся их аккуратненько достать. Так, один достали. Стали. тут еще внутри есть Все настали. Так, ну и на место возвращаем ту декоративную панель, которая была в комплекте с Опти Все. Так, и остался еще один момент. Это нам нужно открутить крепежные винты корпусу. Так, возьмем другую. Так, все, мы открутили. Это можно убирать. Так, а сюда прикручиваем. Тут вот -вот. два варианта, нам скорее всего. сюда так ну и давайте это сделаем так мы прикрутили ну и давайте второй прикрутим. Так, ну единственное, что сейчас осталось сделать, установить панельку. на место все ну и последнее действие При помощи вкладыши зафиксировать. Так, ну и проделаем обратную операцию. вернули на место закрутить винт так и возвращаем на место крышку от оперативной памяти под которой лежал винт для того чтобы достать дивидером. так ну и последнее действие Возвращаем на место аккумулятор. Так, более подробно о OPT-B есть видео. На моем канале можете посмотреть, как осуществляется выбор в зависимости от модели ноутбука. Все достаточно просто и хорошо объяснено. Итак, давайте посмотрим на конфигурацию установленных дисков. То есть первый диск мы установили на место старого, это у нас SSD Toshiba TR200 на 240 гигабайт. Здесь показаны характеристики. Ну и в настоящее время температура его. Так, и мы установили в салазке Optibay. Тот диск, который стоял в Hitachi на 200 гигабайт. Ну и он поддерживает сериал ATA первой версии. Так, ну и давайте посмотрим. Обычный жесткий диск Hitachi 200 гигабайт, который раньше стоял здесь на системе. Сейчас он стоит в 9 роме, в переходнике, так называемом opti -B. Так, ну и похожий диск поддерживает сериал АТА первой версии. То есть вот у нас такие получились результаты на чтение и записи. Давайте еще раз посмотрим характеристики модернизированного ноутбука от Toshiba Satellite A200-23 u в 4 то есть общие характеристики. Дальше разгон, возможно быть, электропитание. Так, ну и температурные датчики. Так, ну и давайте дальше рассмотрим характеристики. Центральный процессор. поддерживаемые характеристики дальше системная оплата память то есть установлена samsung поддерживает данные виды таймингов чипсет то есть, 4 гигабайт только можем модернизировать. Так, ну поддерживает 333 То есть 657, но для второй версии. BIOS. Ну и остальное неинтересно. Так, ну и давайте пробежимся быстренько по тестам. Что у нас получилось в результате тестирования в различных синтетических тестах. Так, ну и решайте сами модернизировать или нет. Я свой выбор сделал. Вот единственный минус здесь нету родных драйверов IT Radeon для HD 2600 карточки. Но при установке Windows 10 Pro установились интеллские драйвера для этой карты. Ну, я могу воспользоваться внешним монитором и записывать на Full HD, как вот здесь вот происходит. Так, ну и на этом, то есть мы закончили модернизировать ноутбук Toshiba Сателлайт а 200 23 у Всем удачных покупок, модернизаций, ну и долгой работы вашей техники. Спасибо за внимание. До следующих видео.